Отводы в Кабьерном Своста имеются? Есть отвод. Пятый отвод. «Я человек, это важно. Судить меня лишь может Бог. Все остальное мне не важно. Но дух мой не надеть оков». Шестой отвод. «Закон в суде совсем не писан. Печать фальшивая стоит, и флаг предательский, что власов принять мне память не велит». Седьмой отвод. Когда указывают мне границу в написанной шестнадцатой статье по ГПК, то кажется, что я в темнице, что здесь свободы нет наверняка. Восьмой. И десять заповедей Божьих важней законов востократ. И если суд их все исполнит, то для меня он будет просто свят. Девятый последний отвод. Горжусь Россией тем, что русский, и мантий английский не принять. Решить по совести такое лишь у русских. А тот, кто против, тому Русь не мать. Итак, соответственно, на основании 166-й статьи я прошу приобщить к материалам дела, вынести э, определение письменное. И, соответственно, можно продолжать судебное заседание. У меня все. Это вот только судье будем заявлять или секретарю тоже? Ну, тут воедино, конечно. Там написано суде. Я бы записал еще секретарю. Ну... Я так уже написала. Судья же при секретаре. Вот <клес> судья, да? Да. К сожалению, да. К сожалению, но вынужден...